С вами Маки-Чародей, Антон Чалей. У каждого человека иногда бывает плохо животом, но никому в голову не приходило вывешивать свою попу с крыши здания и выстреливать зарядами вашего добра в прохожих. Но разработчики этой игры подсуетились и дали вам шанс сделать это. И мы стартуем. Даже при входе в эту игру все выглядит довольно странно. Вот, допустим, вот эта какашечка или этот удивленный чувак... Так, и мы начинаем, мы видим каких-то нормальных, неподозревающих людей. Оу, чувак один танцует, мы тоже потанцуем. Ну все, паперли. Чувак такой же не может, не держится, такой качается, туда-сюда качается. Гоу, пуп! Выбрасываемся свою какашку! Тадах! Тех, чувака, тебе! так! Оба, велосипед зацепили. Так, так, всех музыканта, на тебя! Тебя не хочешь, немного. <п> <calculated> О, они так смешно бегут, мы их догоняем. <tutorials Bailey> Ой, блин, не успели догнать вас. Давайте еще разок. По-моему, тут можно покупать что-нибудь. что Ой! Я съел бигмак Так, будет супер Бигмаковая Кахашка. Так, по автобусу. Тех! Опять этому чуваку перемазали в, в говне фонтана, ополоснулись. Они просто все охреневают. Оу, оу я открыл какое-то достижение. Все, просто это хаос-какашка. Оу, давайте сюда еще. Так, давайте что-нибудь еще посильнее. Оу, сожрали. Давай. Опа. А, автобус. А, все, он сбивает их всех. О, держи тебе стол-какашка. Почему какашку так не любят? Все пугаются какашки. Это какашка гамункул, наверное. Представьте, она обладает интеллектом. И сделана практически из человеческого семя. Только не из семя. Давайте попробуем попасть кому-нибудь в обед. Так, оп. И оба, сбиваем. Сбиваем их, попадаем в обед к вам. Не хотите немного победать какашкой? Я попал в пять блюд. И нам еще нужно три туалетной бумаги? Что будет, если съесть чили? Оба. Оу. Много дерьма в этом мире. И не знаю даже, где туалетная бумага. Я ищу просто туалетную бумагу. Я какашку хочу, хочу немного... Потереться. Давайте выстрем сейчас самую большую жесткую какашку. Перемажем, как обычно, всех. Да, люблю какашечные разрушения. И мы так всех обосрали, что для нас открылся второй уровень. Который всего лишь три в игре. Второй уровень засирания. Как тут у них -то? охренительно, но они просто не ожидают, что к ним в гости приехал... Такой клевый отдыхающий. О, на гироскутере, чувак. Ну вот, держи-на. Немного какашки. Немного какашечки. Качек, смотри, какашка. Оба! Оу, ребенок, мы не щадим. Наша какашка не щадит никого. Такое лицо, как будто она такая. Но ну, в следующий раз ты отгребешь. О, смотрите, там диско пати. Патимейкер. Шейкер-шейкер. Так, и мы стреляем, и мы должны просто. О, эти танцуют какие-то пи... И ты совсем. Держи какашку. Оу. О, все бегут от меня. Не убегайте, я хочу обниматься. Мы купили какую-то клевую, очень скорость какашечную. Оу, какой-то чувак лежит, он такой. О, нет! Этот ждет телочек, но к нему придет какашка, не телочки. О, это девушка? Нифига себе, девушка. Девушка качек какая-то. Так, приготовили свою задницу. Оба! Так тебе сразу с размаха, блин. Девушка с большими мышцами. Держи какашку. в гимнаст. Не хотите немного сказать, какашкой. Ой, какашка любит отдыхать в бассейне. Оп, все, мы плаваем, прям плывем к ним. Так, все, давай, еще раз. Нам не нравятся твои песни. Держи тебе, блин, какашку, блин. О, телочки. Здравствуйте, я какашка. Какой вас зовут? Оу, аут. От... Опа, держи какашку. Все, О, Оу, еще новый уровень! Откуда мы будем срать, интересно? М? Последний уровень игры. Обстановка накаляется. Какашки становятся все вонючие и грязнее. Так. Нам нужно, нам нужно сюда. Оу. Есть, мы попали на горки! Какашка прокатилась даже. Здравствуйте, вы сидите упарываете что-то в стену? Оп, да. Немного какашка тебе в голову. Тебе в голову какашка, тебе в голову. Ты как сюда? Оба. В мороженое. Мы съели курочку, и у нас какашечка очень быстрая, и с курочкой будет. Это должна быть твоя лучшая жирная какашка. Ты! Здравствуйте, не ожидали! Не ожидал, чувак! А вы не ожидали такой какашки. Так тебе. Ой, ой, чувак, чувак. А, все мороженое вам перемазали. А, давай еще, давай еще. Щас самого басру весь ваш парк. Чувак вообще такой э, не парится, да? С, срет просто на всех и все. По жизни так живет. Красавчик, четко. Написано у тебя какашка на майке, значит, будешь получать какашки, ясно? Чок, тебе в голову, тебе в голову! Тебе! Тебе в голову! Тебе! Оу! Куда вы бежите? О, малого замазали! О! Всех замазали! Да, конечно, сделали мы, так сказать, говняное, полное говняное побоище. Время очушуительных советов!